Здравствуйте, мои дорогие, С вами на канале Доброти я Юрий Журовин и моя гитарка. Сегодня будет не просто мастер-класс. Хочется поделиться с вами, как мне чулися некоторые песни. И я вправлен, что в своей і я не одинокий. В моем родительстве популярні были страшилки про черного пожатого, гроб на колесиках и червону руку. У Кацапско-Пиадерского октября я сам рис как кацапеня, и поэтому мне было было воспринимать популярные украинские песни. И поэтому чулося мне так. Червону руку не шукай вечерами, Бо у меня не единственный дверь, Ковір! Бо Ботво и врода тоже сцепилась неоднозначно. З російськомовними поп-песнями было не лучше. Завжди было загадкою, як уживаються в одной пісні, в пельмені, Гадес и Кобзар. А я вспоминаю, Тебя вспоминаю, А шальная, Нашла кобзаря, летящей походкой, ты вышла лая, и злая, и скрылась из глаз, белья варя. А вот на украинская страда Все ее хорошо помятают Виктора Павлика в молодости. Такой патлатый маленький мачо, в лосинах одна половина била, другая черная, как И тому очень сложно было воспринимать его тексты серьезно. Повна невидповідность формы из знисто. Тому лезло у голову всякие Ни резянок, ни собачек. Все сталося само собою. Сову надули, наче м'ячик. мы ж не змінилися з тобою. Уже с коли когда с гуртом Атвентай я гастролював теренами СНД, мы, обычно, на автепатте спевали украинские песни И помечали, який гармонидор делается в головах у Россия. Обычно они спевали вместе с нами, но второго, где про что песня, не могли. Чем ты не пришел, как месяц ушел, и я тебя чекала, Чи конья не мав, не знал, Росіян дуже сильно понятежило. Какие саме стежки мав знати козак, щоб розказувати их дівчині. Ну вот и все. Поки що досить. Я впомнил, що и в вашем жизни тоже были такие оказії. Не стидайтесь, коментуйте, подписывайтесь на канал, а на следующем мастер-классе мы будем играть на банджо. Ха! Поехали! Меня только курс взял! А чути слова? Блук, блук, блок. Блук, блук, блок. блюк, блюк, блюк, блюк, блюк, блюк, блюк, блюк, блюк, блюк, мэ бэ бэ бэ бэ я комент. Слово, забыл.